Почему термиты так популярны в рейтинговых боях? Нахера? А главное, зачем? Ну, во-первых, потому что пофиксили коктейли Молотова, которые в свое время были достаточно дисбалансны. Во-вторых, это то, что у термита нет отсечки, и он применяется мгновенно. В-третьих, он липнет к любой поверхности и замедляет противников. И в-четвертых, можно вообще не париться и не учить никакие прокидки. Безусловно, он полезный, но чует моя задница, что ничего не бывает просто так, и в каком-нибудь будущем сезоне его нет! А вот классика останется неизменной. И поэтому... здорово, мужские мужчины! Совершенно новый для меня формат, который, я надеюсь, поможет многим. Но есть всегда кое-какие нюансы. Когда-то, давным-давно, я наткнулся на ролик зарубежных коллег про раскидки. В нем были какие-то задротские прокиды. То есть, чтобы граната прилетела в цель, нужно было повернуть на север, хлопнуть в три раза ладоши, посмотреть на облака, отсчитать от них пару пикселей и с прыжка кинуть грену на производство. Судьбы. Это печально. Объективно говоря, мало кто будет пользоваться такими раскидками, когда игра кипит и времени на такие манипуляции особо нет. К тому же все это запоминает довольно напряжно. Поэтому, мужики, я не стал за кем-то подглядывать и решил сам найти прокиды, которые попадали бы под мои запросы. В первую очередь, они должны быть легкими и интуитивно понятными. Во-вторых, они должны исполняться без прыжка, ибо у многих при их повторении могут возникнуть трудности. Ну и в-третьих, чтобы они более-менее запоминались. Я понимаю, что все запомнить очень сложно, поэтому пилотный выпуск данного формата я решил начать с самой популярной карты, на которой выучить раскидки не составит труда. Будет у меня, конечно, парочка мудреных прокидов, но я все подробно изложу. А сейчас я расскажу про свою самую любимую группу по колдушке ВКонтакте. В ней я узнаю самые последние и горячие новости. Там можно почилить в беседе и найти себе товарищей в катку. Можно в конкурсах поучаствовать ну или Никитичу, черкануть и обратиться за скидочкой на сипишечки. Сей движ как обычно, ты найдешь в описании. Итак, мужики, из-за того, что карта нюктаун маленькая, позиции, которые будут занимать ваши противники, достаточно дефолтны. Поэтому давайте сначала разберем прокиды с одного респауна. Это респ точки А. В начале раунда хорошо брошенная тайминговая граната может дать не кислое преимущество. Итак, первый прокид. На скорости подбегаем к тачке и целимся чуть выше вот этой крыши. Можете, конечно, мысленно провести вот эту горизонтальную линию по самой верхней крыше и вертикальную линию от вот этого среднего окна на текстурке вагона. Этот прокид хорош тем, что он максимально легкий и целиться мега точно в какую-то точку не нужно. Достаточно взять примерный ориентир за основу. Гранату перед этим лучше всего задержать где-то на 2-3 секунды, чтобы она взорвалась прямо по прилету в область поражения. Следующий тайминговый прокид будем делать в другую сторону, зажимаем гранату примерно на углу вот этой текстуры, выравниваем прицел примерно по крыше данного сарая и по вертикали смотрим на вагон, а точнее на вот эту непонятную хрень. Бросать гранату мы будем после того, как пробежим кирпичи слева. Само собой, можно делать этот прокид и с места. Просто встаем около кирпичной стенки и целимся в ту же область. Но лучше это тренить на скорости. Задержать гранату можно также на 2-3 секунды. Противник не успеет на нее среагировать и получит пиздец. Это были первые тайминговые пробросы, которые в начале игры могут помочь. Их можно спамить хоть всю игру, ибо в этих местах практически всегда бывают противники. Глядишь, кто-нибудь да и получит приветик. Да. Следующий проброс снова в зону примерного местоположения противника и исполняется вот каким образом. Подходим к углу здания, целимся вот в этот угол и по вертикали сверяемся с крышей вот этого здания и бросаем. Часто бывает, что противник занимает вот этот спот, и ему открывается хорошая зона обстрела. Чтобы его оттуда выкурить, всего лишь нужно подбежать вплотную к машине и упереться в этот угол. Затем по вертикали свериться вот с этим зданием. За горизонт берем вот эту крышу и, конечно же, бросаем. Если есть инфа, что противник находится вот в этом здании, то с той же позиции у зеленой тачки целимся по центру вот этой маленькой крыши и выравниваемся по большой. Можно, конечно, с запасом вверх взять, но достаточно будет и этого. Следующий прокид максимально полезный. Представим, что в окне со стороны С сидит чувачок и кемперит. Мы подбегаем к вот этому углу и упираемся в него. За ориентир по вертикали берем угол электрички, а по горизонтали уже знакомую нам крышу и бросаем. После чего ждем в чате от него приветы. Когда искал прокиды, то случайно обнаружил легкий бросочек на точку Б. Нам всего лишь нужно подбежать к этой непонятной постройке, упереться в нее и прицелиться вот в этот шпиль, так, чтобы риска прицела была чуть выше этой верхушки. Можно увести прицел чуть правее, чтобы граната прилетела прямо на точку, и задерживать Грену перед бросочком лучше на 2 секунды, чтобы моменталочку противник словил. Частенько чуваки чилят вот в этом углу и пасут точку Б. Чтобы их победить, мы идем опять в этот угол к зеленой тачке, по осям сверяемся с данными текстурами и бросаем. Дальше прокид немного мудренный, но я думаю вы с ним справитесь. Почти что всегда кто-то да и стоит за вагоном, и я был просто обязан найти этот бросок. И вот немного поколупавшись, я понял, что нужно делать. Мы подходим в этот угол, упираемся в него, и за ориентир берем маленькую крышу, и вот этот зеленый угол. Доводим гранату чуть выше крыши и бросаем. Взрывучка по киберспортивному отскочит от карниза свеса и заберет противника. Останется только ждать страстное сообщение в чате от данной жертвы. И заключительный прокид за сторону А. Будет тоже немножечко пижонским и направлен он на челиков, подстерегающих нас вот в этой области. Мы подходим к этому сараю, упираемся в дверь, выравниваемся по краю крыши и верхушки и все готово. Я уверен, что еще миллиард прокидов можно найти за эту сторону, но хочу повториться, что мне нужны легкие схемы запоминания бросков, да и те, которые можно будет быстро юзануть в бою. Вот поэтому, мужики, я на записи старался кидать гранаты так, будто идет реальный бой. Погрешности, само собой, можно делать, главное запомнить внешние ориентиры. Переходим на сторону С. Рекомендую максимально дефолтный тайминговый бросок в начале раунда за эту сторону. Так как на противоположной стороне есть уже знакомый нам зеленый автомобиль, то лучше всего первую грену кинуть именно туда, ибо велика вероятность, что противник начнет свое движение именно через этот путь. Гранату кидайте интуитивно. Целиться нужно на уровне купола, даже если вы не взорвете машину, то гранаты по-любому кого-нибудь заберете. Следующий прокид я бы назвал вечер в хату. Чтобы его исполнить, нужно подбежать к этому столбу, упереться в него боком, прицелиться в данную нехитрую область и бросить. Чувак в окошке нехило прикурит с данного мува, а если вы еще и задержку грена на 2-3 секунды сделаете, то хорошая выйдет моменталочка для него. Если есть инфа, что в этой области засел Кемперюга, то мы подходим к вот этому столбу, наводимся примерно по центру вот этого окна, да так, чтобы наш прицел был чуть выше снега на крыше вагона и бросаем. Предположим, мы знаем, что есть злодей за джипом, который не дает спокойно жить нам и нашей команде. Мы подбегаем к вот этому столбу, наводимся на шпиль и делаем так, чтобы наша правая риска была вот в таком положении. И больше, чувак, вас там тревожить не будет. Если кимперюга засел в этом проходе, то нужно подбежать вот к этому столбу, упереться в него, выровняться по вот этой белой текстуре вагона и по вот этому треугольнику церкви и кинуть. Следующий прокид будет с той же позиции, но уже на точку Б, где частенько за машиной чилят противники. Все, что нам нужно сделать, так это просто навестись чуть выше центрального шпиля и бросить. Не забывайте, что еще можно моменталочку организовать, чтобы противник не успел среагировать. Двух-трех секунд задержки будет достаточно. Вы узнали, что на первом этаже кто-то греется и не хочет выходить наружу. Чтобы это исправить, подходим уже вот к этому столбу. Также в него упираемся, берем за ориентир коричневый вагон, целимся чуть правее и выше, и передаем привет пассажиру. Следующий прокид можно делать по дефолту каждый раз, когда вы играете на захвате точек. Для этого подходим вот к этому столбу, зажимаем гранату на 2-3 секунды и кидаем. Взрывучка угодит прямо в точку и опечалит противников, тусующихся на ней. Рекомендую учить прокиды вместе с перком шрапнель, ибо когда у нас в снаряжении будет две грены, то запомнить понравившиеся прокиды не составит труда. К тому же можно делать пробросы в разных местах, тем самым повышая свою полезность в бою. Как вы уже успели заметить, некоторые пробросы с отскоком не подойдут для липучки, но это не беда, ведь подавляющее большинство прокидов применимо и для нее. Лично я буду пересматривать данный киноматериал неоднократно, ибо как ни крути, все запомнить очень сложно. Давай устроим небольшой челлендж. Если данный выпуск наберет 4000 кулакичей, то я сделаю разбор следующей карты, которую ты захочешь. Поэтому еще и в комментариях мне черкани, на какой карте устроить движ. Договорились? Надеюсь, прокиды были не слишком сложными и более-менее понятными. Буду тебе признателен, если тайм-кодом выделишь понравившиеся мувы, которые ты и возьмешь на вооружение. А также не забывай к моей тележке присоединяться, там я выкладываю дополнительные материалы, да и просто спойлерю темы следующих киноматериалов. Ну все, брат-обрат, let's учить, жму тебе руку, с тобой все это время был Огненский.